Очень многое из того, что происходит, из того, что сейчас мы видим и с чем мы сталкиваемся, это, безусловно, способы ведения борьбы с Россией. Кстати говоря, эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны. Но, слава богу, пока до этого не дошло, я думаю, что понимание того, чем это чревато и чем это грозит, для всех у наших так называемых партнеров, в кавычках, все-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления, вот как это было сделано министром иностранных дел в Великобритании, когда наляпнуло, что НАТО может быть вовлечено в конфликт. И нам пришлось сразу же принять решение о приведении в повышенную, в особый режим внесения дежурства наших сил и сдерживания. Но Реакция последовала, сказали, что ничего такого не имелось в виду. Но никто же ее не одернул, женщина, министр самом деле, Никто не дезавуировал эти заявления. ну хоть, хоть что-нибудь, кто-нибудь на этот счет сказал бы нам, вы знаете, это ее личное мнение. Не обращайте внимания. Никто ничего. А мы-то что должны по этому поводу думать? Но что нам думать на этот счет? Конечно, мы восприняли это как сигнал отреагировали соответствующим образом.